Всем привет! Так получилось, что я, как обычно, не записала нормально начало и так далее. Значит, что будет в этом видео, дальше вы посмотрите. Я записывалась на прием в посольство Республика Корея в Москве. Вот. Когда я монтировала видео, я поняла, что оно очень такое сумбурное, там чисто моя реакция на все происходящее. Как это было, вы посмотрите. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, лайки. Это помогает в продвижении. Нас почти 500. И, в общем-то, да, подписывайтесь на телеграм-канал. Вот где-нибудь здесь я что-нибудь покажу. Там, в принципе, я отвечаю на все вопросы. И не только я. Мы очень, короче, классная у нас комьюнити. Все друг другу помогают. Вот. Я когда монтировала видео, опять же, я поняла, что, скорее всего... Ну ладно, не скорее всего. Я сниму отдельное видео, что и как регистрироваться. Значит, информация изначально была какая? Что в посольство Республик Корея в Москве, только Москва, остальные я не беру вообще в, во внимание, потому что я подаю в Москве. Почему я подаю в Москве? Потому что у меня прописка тюменская, в общем, вот, для этого я подробное видео сниму, не важно, пока что, значит, я когда монтировала, я такая думаю, наверное, людям будет немножечко непонятно, там какая есть фишка, зарегистрироваться на подачу документов ты можешь только 1 и 15 числа, 1 числа вы регистрируетесь, получается, мне кажется, я это уже говорила, но на всякий случай, 1 числа каждого месяца вы регистрируетесь на конец текущего месяца, 15 числа вы регистрируетесь на начало следующего месяца. И такой момент: я, получается, зарегистрировалась сразу же спойлер. Вы посмотрите, как это происходило. Это был капец. Я вообще просто в шоке, что это так, таким образом происходит. Я в течение 5 часов. Ладно, вы все посмотрите. Большой спойлер: я зарегистрировалась на 21 июля. Но оказалось, дополнительной информация, я это записываю, что вчера, это был понедельник, выложили, появились слоты на учебную визу. Значит, ну, <coughs> они как бы появились, потому что кто-то отказался и так далее и тому подобное. Получается, что я успела записаться на 11 июля. Фактически у меня сейчас две даты. То есть я такая поеду сдавать 11 и у меня получается свободная дата 21 июля что я с ней буду делать не буду же я просто так такая типа сидеть с датой и такая какому-то человеку бедолаги он не успел зарегистрироваться ему она понадобится а я такая сижу с двумя датами трюта в общем естественно я эту дату кому-то отдам но Разница между 11 и 21, она достаточно большая в времени, да, поэтому я ее пока что придерживаю, грубо говоря, и как только я подам документы 11, потому что я еще думаю, из-за того, что я-то в Питере нахожусь, мне нужно ехать в Москву, я почему-то со страху, так сказать, со страху, да, забронировала, ну, в общем, 11 число, это понедельник, то есть, а у меня еще нет туберкулеза до сих пор. И у меня, я сейчас на самом деле думаю, в любом случае вы поедете со мной. Поздравляю вас, мы поедем в Москву. Вот, и будем как-то пытаться, потому что фактически мне там особо-то негде жить, я еще не придумала, где я буду жить, когда я поеду, и вообще, как это все будет происходить. Есть такая мысля, чисто вот на ша... ну ладно, на удачу. Значит, сдать документы 11-го, поехать сразу же в туберкулезный центр, попытаться через живую очередь пробиться, сделать вот этот туберкулез, вернуться в посольство, додать, ну как бы, отдать туберкулез. Это прям идеально вообще было бы. Второй вариант. Поехать 8-го числа в Москву, это в пятницу, попробовать сделать туберкулез, суббота-воскресенье там потусить. Как бы такое, конечно, тусить, когда тебе негде, тусить и не на что. Вот. И потом после этого, собственно, 11 часа подать документы. Короче, вот. В общем, я очень надеюсь, что э, вы не просто так смотрите это видео, а обязательно подписались на канал, потому что скоро мы будем в Корее. Я очень на это надеюсь. Ну, естественно, что мне может помешать. Вот. И лайки, комментарии. Вот так. Вот. Я очень была бы благодарна. Реальные люди моим... Телеграме, Ну, на ютубе понятно, естественно, да. Но больше общения, я на такое более тесное происходит в телеграме. Поэтому, как бы, я вообще очень благодарна всем, кто там есть. Видео получилось немножко большим. Следующее видео будет уже из того, как я подаю документы, делаю туберкулез и вот так далее. И когда я сдам документы, у меня будет представление, как это что происходит, что правильно, что неправильно, какие документы нужно. Поэтому я сначала сдам прочувствую на своей шкуре и потом запишу вам видео, чтобы у вас таких э, не было заморочек. Поэтому, в общем, пойти. привет. Значит, что у нас получается? Мы регистрируемся. Сейчас 10.11. Тюменское время. Это у нас плюс 2, как я уже говорила. По московскому времени сейчас 8.11. Пробуем. Значит, что нам нужно сделать? Мы заходим на этот сайт. Английский. Уже начал тупить. Мне кажется, потому что я не одна такая умная, захожу за час до начала регистрации. Мы перевели на английский. Нам нужно вот это вот. Reservation to visit. Так, okay. да, дальше нажимаем вот эту вот фигню, что мы согласны со всем вообще в этой жизни, что они там нам скажут. Имя, как в паспорте. Так, у меня в паспорте сначала идет фамилия, а потом имя. Поэтому, блин, я надеюсь, что все получится. Я сразу все написала, скопировала, чтобы потом на это не тратить время, если друг вылетит. Почта. Почта нужна Gmail. Ну, или такая, ну, вот, вот все, что здесь есть. Ну, у меня Gmail, да, соответственно. Так, another номер. Это вот, смотрите, нажимаете, закинули почту, вот, send audition number. Переходите к себе на почту и ждете, когда к вам придет number, вот этот номер. Тут я заметила, что... Так, сейчас. Вот, еще не пришло. Очень очень долго все работает на самом деле. Еще раз обновляем. Обновляем до тех пор, пока оно не придет. Пока оно приходит, я хочу это. Еще раз. Такая, что почему ты не изменяешься. Не приходит. Еще раз нажимаем. Ну вот он начинает уже тупить. И я начинаю уже больше нервничать. Где мой номер? Wait a second. Я жду уже не, не second. Так, короче, я просто хочу вот этот Gmail отсюда убрать, потому что там надо выбирать. Типа, Gmail.com, типа, ну. Если посмотреть, то я тут уже много раз пыталась. Вообще, конечно, надо быстрее все делать, а то хренушки мы куда-то попадем с вами в этой жизни. Я что-то единственное? Ой. Я думаю, что это я буду пытаясь как-то закрыть. Короче, нам нужно это, Но нам логин. Вот, плечек. Так, все заполнили. Рустамова Алина. Номер телефона. Так. Ну вот это вот верфик. Вер Мы такие его нажали. Потом нажимаем сюда. Пустик. Заверсификацион. Так я же уже. Вот все. Да спасибо. Блин. Почему так тупик? Я начинаю нервить из-за того, что так тупит. Потому что ну, до этого все нормально было. Не, оно тупит, потому что вы как э, все заполняете, вы нажимаете вот сюда, потом нажимаете вот сюда, после этого. Надеюсь, нормально с интернетом. Короче, рассказываю, все везде виснет. Сайт упал и не работает. Я продолжаю обновляться, но ничего не работает. У меня есть, конечно, ну, я надеюсь, что все получится. Сейчас, я, наверное, запишу опять вот этот вот. Сейчас. Короче, я хочу кушать, Кто я начала делать еду. Вот примерно как это все выглядит. Вот компьютер моей подружечки. Вот мой компьютер. Просто чтобы быстрее, грубо говоря, сообразить. Я почему-то подумала, что есть какой-то вариант, если я сделаю за компьютер. Может, я и создаю вот этот вот момент, что, типа, он тупит. Потому что, наверное, я не одна такая умная. Что все переживают. Я переживаю, все переживают. Короче. Так, сейчас получается по Москве 8.50. То есть... В теории через 10 минут начн... запустится сайт. <сíts> <сíts> Капец, ребят, там такая борьба просто невообразимая. Просто, я в шоке, реально. Я, я думаю, это как так интересно? Потому что я думаю, может быть, для F1, F4 это типа виза жены и виза этнического корейца. Для них типа отдельные даты, но, видимо... Ну, я, короче, не знаю, почему так долго. Капец. Так, ребят, осталось 4 минуты. Как думаете, запустит или не запустит меня сайт? Блин, просто нам нужно срочно записаться. Вы понимаете, что если я сейчас не запишусь на какую-то уже в этой жизни дату, я уже даже, наверное, не мечтаю на 16-е, наверное, все туда ломанутся в это в посольство, то это значит, что я только 15 июля смогу записаться на начало августа. Я вообще просто по моим. Ну что, время девять Ничего не работает. Так, здесь я 83-я, здесь я хотя бы 5 но я 5 уже миллиард тысяч лет. Вот здесь, где я уже была, 361-я тут еще есть. Ладно, я, наверное, выключу этот 361-й. Или не надо? Не, выключу, чтобы не это. Есть еще, типа, когда я нажала, как, как это называется, я нажала на даты, и такая, типа, их просто обновить. Просто буду надеяться, что это будет работать. Просто мне, по идее, только дату выбрать. Ну, как и всем, собственно. Держу в курсе. 9.04. А вот эта очередь, где я 5 не двигается. Там, где у меня уже было все записано, и я просто на шару попробовала чисто обновить дату, не работает. Зато двигается моя третья очередь, и это 64-я я там. Но она хотя бы двигается. Буду пока кушать. Внезапно я на, на, на 6 переключилась. Вот это 5 до сих пор виснет, я думаю, что это не сработает. Короче, ждем. Так, я третья. Пельмешки подождут. Я третья, пожалуйста. Я потому что в чате смотрела, там люди <как> заходят очередь, и они вылетают. Здесь до сих пор пятая. Я думаю, что это какая-то хиробура. Это тоже до сих пор ничего вообще. Короче, <как> что хочу вам сказать. А я хочу вам сказать, что дошла моя очередь и вылетела говорит неопределенный. В итоге я заново. Я 262 в очереди. По-моему, тут что-то где-то не работает. Думаю, второй компьютер, он вообще уже не это, Не котируется, он типа, наверное, не нужен. Но на всякий случай, вот идет у меня, конечно, запись. В чате пишу, что бронь закрылась. как просто до свидания бронь закрылась это значит что она откроется только 16 июля на начало августа две недели будет делаться блин я короче не знаю Короче, <смех> это опять этот чат, которым я накажусь. Я уже, скоро у меня, я не знаю, у меня даже слов нету. Девочка пишет, бронь закрылась. Она меня спрашивают, вы зашли на сайт? А она такая, нет. Так а как она узнала -то, что бронь закрылась? Просто и так все на панике, а она еще типа ее разводит. Я просто в шоке. Или может она хотела, чтобы все такие, а ну ладно, не будем ждать. Я вот 85-я. Господи, я вошла. Так, быстрее, быстрее, быстрее, Куда идти, куда бежать? Ну давай, давай, давай. Нет! 5, да ты издеваешься. О мой гад. Я уже ни на что не надеюсь. Вот я здесь первая, здесь 77-я. Ой. Как обычно, Алина, блин. Сейчас все закрою его великое окно. 324 Просто я просто в шоке. О, 289-я. Ее людей начало укидывать. А я сижу, вообще-то, так, получается, два часа уже я не могу зайти просто. Я не могу зайти, даже чтобы что-то начать делать, понимаете? Вот я вот первая, ой, первая говорю. Один человек до моей очереди, по идее, он такой типа все сделал, я как бы захожу, но это так не работает. Меня сейчас, наверное, опять выкинет. Просто это вообще до свидания. Я уже два часа сижу, не могу зайти. Я уже даже не знаю, на что я там надеюсь. Есть ли там вообще какие-то даты в этой жизни? Я еще такая молодец думаю. Хочу 16 июля, чтобы пораньше-то. Ага, возьму то, что будет вообще в этой жизни, то, что останется. Комсан, не недаблен. Я вообще просто не понимаю. Вот почему мне. Почему никто. Вот как они записываются, все эти люди? Вот я бы знала, я бы записывалась уже, знаете, когда в мае месяце бы я записывала. Ладно. В мае у меня бы не получилось, конечно, но в июне у меня бы получилось вообще на изи бы записаться. Почему я этого не сделала? А сейчас знаете, почему все в говне? Потому что люди получили там ответы из университетов, начали делать визу. Люди собрали документы, начали делать визу. Ну, короче, вот так вот. Потому что сейчас еще увеличилось количество людей. В июне-то, может, их было меньше. Я просто в шоке. Просто у меня нет слов. Так, что-то у нас грузится опять, вот так это происходит, и на телефоне у меня тоже очередь, короче, капец. Я уже даже подписчиков попросила, чтобы они попробовали на сайт зайти. Я надеюсь, что вот сейчас что-то прогружается, я надеюсь, что это оно. Просто понимаете, сейчас уже час, час дня, это 11 часов по Москве, я с 8 утра, получается, пытаюсь. Зашел так, не дышим. Он уже купит. Ожидать. Давай ожидать. Короче. Чтобы вы понимали, что как происходит, вот смотрите, ссылка не работает, заново открываешь, закрываешь, открываешь, закрываешь, работаешь в нескольких браузерах, на нескольких, вот у меня телефон, айпад, другой компьютер, вот. И меня дважды уже, даже трижды выкинуло с самого сайта, то есть типа я пробилась, но он типа не дал мне дальше зайти. Так, но ну мы пока что у нас все получается. Я даже не стала переводить сайт, сайт на английский. Пускай будет так лучше. Опять выкинула. Ну почему? Да вы сделаетесь. Опять Получилось? Зайти на сайт. Блин, пожалуйста, не выкини меня. Что-то происходит. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Так, ничего не надо мне переводить. Значит, блин, он по-другому выглядит. Да ты издеваешься, блин. Ладно, не, не отчаиваемся, все нормально, все нормально. Вот что-то здесь происходит так. Заработала, что-то подходит. Звук. Давай, давай, давай, давай. Я, короче, вам не буду записывать, просто, мне кажется, из-за этого мне ком дольше думает. Он уже у меня и так вот так вот работает, потому что я в шоке. Подождать, давай давай давай давай Давай. Я уже боюсь снимать, конечно, но я пока что зашла. Так, как получается. Тут чтобы не сглазить. Получилось. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Russian Federation. Окей. Okay. Так, Элиза. Нельзя. Так, девятнадцатая. Девятнадцатая. Да, где... Давай, давай, давай, давай, давай. Так, двадцать первая. Одиннадцать тридцать двадцать первое ноль седьмое, одиннадцать тридцать так виза тридцать пять три один девять виза две четыре Рустамова Алина девятое девяносто двадцать первое ноль семь одиннадцать тридцать Рустамова Алина на двадцать короче я записалась Потому что я думала, что будет 16 но тут я уже не буду, короче, париться, ладно. Только сайт почему-то опять грузит. Что он грузит-то? Не дай боже, я слишком долго думала. Так, что это? Что это такое? Капец, я не могу, блин, сообразить, что это такое. Что это за резину-то видит, диплом Ну и чё? Блин, походу я записалась. Господи, вот это стресс. Сейчас я переведу, подождите. Так, почему? У меня у подписчиков тоже, у них получилось зайти на сайт. И если меня сейчас выкинет, то я просто им скину данные. Так, ты мне больше не нужна. Мешаешься. Так вот, я записалась, ну и че, принт нажимаю, а он ни хрена не будет. Блин. Сейчас. С горе пополам я записалась, просто <смех> я в шоке, капец. Я надеюсь. Единственное, что я, я вот такая, вот у меня запись 21 на 7 11:30. Вроде все нормально. Виза нельзя F1, F4. Это то, что я нажимала, все нормально. Принт я нажимаю, он у меня не скачивается. Возможно, просто виснет, но я не собираюсь его закрывать. Капец, мы, короче, всем, просто всем. Я думала, у меня уже не получится, помогите. Я так надеюсь, что визу быстро сделают. Так-то, по идее, у меня все есть. Капец, просто дайте мне валидово. У меня еще видок такой, я просто сижу. Сейчас, знаете сколько, 13.47 по Москве. Ой, по Москве говорю, по Тюмени, по Москве 11.47, с 8 утра сижу, 8, 9, 10, 11, 5 часов, 5 часов для того, чтобы записаться. Помогите! Просто я сижу 5 часов, реально, и вот я, ну, типа, все это время я постоянно обновляла сайт, обновляла, обновляла, обновляла, обновляла, и вообще просто я в шоке. Что за тупая система? Просто у меня уже... Ты видела, наверное, да, в Телеграме? Подписчики заходили уже на сайт, типа, чтобы, если что, в мои данные убить. Капец. Ну, Мне... Мозг. Мне кажется... вот я... я тоже заходила, ага. у меня грузилась, грузилась вот эта штука, но ничего не происходило. А потом э, пишет, и, типа, не работает. Ну, как будто страница не отвечает. Да, вот, а меня, прикинь, я трижды заходила на сайт, меня выкидывала, и потом последний раз, а вот сейчас, например, у меня зашел, потом сразу у девочек в Телеграме зашел которые подписчики, я еще написала ученице своей, но ну, она такая, типа, тоже взрослая и все такое, значит, она зашла, у нее зашлось, и у меня сейчас везде открылось, где я открывала, видимо, типа, сайт настолько перегрузился, что они там его что-то это, и, в общем, вот, я вообще просто в шоке, реально. Просто капец. Хорошо, что все получилось. Ну, я поздравляю тебя. Спасибо. Спасибо. Осталось вообще, то есть, ну, осталось только, чтобы дошли документы, не было никаких проблем. А, Во-вторых, осталось, чтобы я подала на визу спокойно, у меня там тоже не было, у меня, короче, на 11.30 в 21-го, то есть 20-го я сдаю, это мне нужно 2 дня будет, получается, в Москве быть, 20-го, там что-то на 11 у меня туберкулез, но я думаю, что если, там 20-го просто не было каких-то вечерних, да, знаешь, то есть, типа смысла не было, uh -huh. ну и на всякий случай, чтобы не нервировать себя, вот, на туберкулез, а потом, получается, на следующий день, вот у меня в 11.30, получается, я сдаю документы в посольство, мне нужно будет, ну, вообще, по идее, мы уже все заполнили, грубо говоря, просто нужно все распечатать, заполнить, ну, как бы, вот, хорошо было бы, если с документами еще все нормально будет, что они придут, по идее, все, больше-то нет никаких, это... Ну, я поеду в посольство часа за два, потому что я слышала, его очень сложно найти. А они, типа, если пропустишь свое время, все, уже никто тебя пускать не будет. Я поэтому поеду часов в 9 утра, даже раньше, наверное. Капец, короче. Ну, хорошо, что, всякая Да. Записью, в смысле. Записью, да, то есть, по идее, все определено уже, грубо говоря. То есть, все нормально. Я спокойно двадцатого иду, потом я 21 первого спокойненько иду, а потом просто жду эти, как это называется, жду уже, собственно, саму визу. Как раз Лея вроде бы, 20 двадцатого должна в Москву прилететь. О, идеально. В общем, блин, я надеюсь, что все нормально будет просто. Ну, по идее, наверное, самое стрессовое, это как бы закончилось. Осталось только, чтобы мне ее дали, а по дикачобы мне ее не дадут-то. Остался месяц. Угу. И сразу же в этот же день билеты. Ты получишь. Ну да. Я как увижу, что у меня одобрили, я все сразу же билеты куплю. Поэтому. Капец, конечно. Ну, хорошо, я